Предположим, что световой пучок распространяется в воздухе и падает на поверхность воды. Многочисленные опыты показывают, что свет изменит свое направление. При этом часть светового пучка пройдет в воду, а другая часть пучка отразится от границы раздела воздуха и воды и будет распространяться в воздухе.